Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, я диджитал-маркетолог. И в этом видео я поделюсь с вами пятью самыми крутыми способами поиска заказчиков в 2020 году. Я расскажу, как я сам использую эти способы и какие результаты они мне дают. Кстати, а вы знали, что у людей, которые лайкают мое видео, в среднем на 20% больше клиентов? Поэтому ставьте лайк прямо сейчас и погнали! Итак, способ номер один. Массовые рассылки в Telegram. Самое главное преимущество этого способа в том, что вы находите именно ту целевую аудиторию, пускай это будет тысячу, две тысячи, десять тысяч человек, но именно эта аудитория является вашими потенциальными клиентами. И конверсия в заявку и выплату с этой аудитории в разы выше, чем, например, с аудиторией, которую вы приводите с таргетинга. Итак, как это работает? На первом шаге нам нужно отобрать те чаты, с которых мы будем вытягивать нашу целевую аудиторию, по которым будем делать с вами рассылку. Это могут быть чаты предпринимателей, чаты различных бизнес-конференций. Это могут быть нишевые чаты, допустим, чаты, где сидят только те люди, которые занимаются недвижимостью, либо инвестициями, либо онлайн-образованием и так далее. И это чаты бизнесовых курсов. То есть зачастую этих чатов вполне достаточно для того, чтобы собрать необходимую аудиторию в нужном объеме да, и получить с нее действительно много клиентов. Так, Шаг номер два. Формируем офер и пишем текст для нашей рассылки. Важно понимать, что массовые рассылки в Telegram это серый способ привлечения клиентов, то есть по сути это спам. Но за счет того, что мы с вами выбираем необходимую целевую аудиторию в чатах и делаем им релевантное предложение, то это не вызывает особого негатива и в общем-то люди даже благодарны, что они узнали о вашем предложении или познакомились с вами. Что важно знать, когда вы пишете текст для вашей рассылки? Ну в первую очередь то, что у вас должен быть сильный и цепляющий офер. На слайде вы видите несколько примеров. Допустим, это... Первый экран сайта бесплатный, если вы разрабатываете сайты на Tilti, либо вы веб-разработчик. Либо же неделя литгена за 3000 рублей, если вы таргетолог, либо работаете с любым другим платным трафиком. Либо же структура и план запуска бесплатный, если вы маркетолог, запускаете проекты, либо же выстраиваете воронки. То есть здесь важно а, дать очень простую точку входа, для того чтобы ваш офер выделился на фоне других, да, которые там, человек видит где-то в других чатах, либо в рекламе, либо где-то еще. Важно также, чтобы рассылка содержала в себе примеры ваших кейсов, либо отзывов, для того, чтобы у человека поднялось доверие к вам, и он понял, какой подход у вас к работе. Во-вторых, важно донести выгоду вашего предложения рассказать то, чем вы отличаетесь от других исполнителей. Допустим, здесь вы можете сказать, что у вас есть гарантия, у вас есть большой опыт конкретно в этой нише, у вас есть какие-то дополнительные опции, которые человеку упростят жизнь. Да, допустим, вы можете закрыть весь спектр задач и человеку не надо искать несколько подрядчиков либо несколько исполнителей. И третий момент, это вам важно сделать простую точку входа. В любом случае человек, который получил рассылку от непонятного незнакомого человека, он не будет вам сразу платить деньги и вы должны вывести в идеале человека на бесплатную консультацию, где вы с ним хотя бы 10-15-20-30 минут поговорите, покажите свою экспертизу, поймете проблему этого человека предложите определенное решение и уже после этого вот на ваш офер да вот этот вот простой такой точечный бьющий офер вы сможете без проблем закрыть сделку соответственно ниже на шаге номер три я привел в пример а, те показатели которые я считаю хорошими да когда из тысячи рассылок вы получили 10 15 лидов и из них закрыли 5 7 клиентов да это вот отличные показатели. Почему? Потому что окупаемость вот данного способа в этом случае там колоссально. Она гораздо выше, чем реклама, допустим, в том же самом Facebook. Теперь пару слов о том, как данный способ применить на практике, да, то есть как это работает технически. По сути, есть два варианта. Первый вариант. Вы можете обратиться к специальному человеку, который настраивает данные рассылки. И по сути, вот эти ребята берут примерно от 1,5 до 2,5 рублей за одну рассылку. Таким образом, рассылка на 1000 человек будет вам стоить всего в районе 2-2,5 тысяч рублей. И если вы из них закроете 5-7 продаж, то согласитесь, это очень классная окупаемость. И, соответственно, второй способ, когда вы все можете сделать самостоятельно с помощью специальных программ или специального софта. Просто загуглите ключевую фразу массовой рассылки в Telegram, вам выдаст огромное количество пошаговых инструкций, с помощью которых вы сможете все сделать самостоятельно. Способ номер два – это экспертные статьи на бизнес-сайтах. Бизнес-сайты такие, как Viseru, Spark, Коса и многие другие. Вы можете без проблем найти списки этих сайтов в гугле в открытом доступе. По сути, это своеобразный контент-маркетинг, благодаря которому вы охватываете большое количество вашей целевой аудитории, и при правильном формировании, при правильном подаче контента, вы имеете возможность получить много клиентов. Одна из моих статей, опубликованная на vc.ru, набрала около 6000 просмотров и принесла мне суммарно заказов на 6000 долларов. На мой взгляд, это отличная окупаемость, как для статьи, которую я писал всего лишь 2 часа. Этот способ особенно подойдет тем, кто умеет писать структурированные и интересные статьи. Итак, о чем же писать? Ну, в первую очередь, вам необходимо писать о ваших кейсах и каких-то нестандартных решениях. Обычно эта статья строится просто пошагово, да, то есть вы начинаете с того, что к вам обратился клиент с такой-то нишей и с, с такой-то точкой А, да, то есть у него был такой-то результат и была такая-то задача. И вы шаг за шагом описываете, что вы делали и какие результаты вам удалось получить в итоге. Описывайте максимально подробно, не скрывайте никакую информацию, прилагайте скриншоты, какие-то картинки, примеры, таблицы, схемы, все, что вы использовали в проекте для того, чтобы у читателя создалась полная картина того, что происходило и благодаря чему был достиг данный результат. Другой вариант это статьи, которые закрывают более вашей целевой аудитории. Допустим, вы вот таргетолог и вы понимаете, что у большинства из ваших клиентов проблема в том, что они не могут привлекать лидов по адекватной цене, да? либо же они не могут, допустим, масштабировать рекламу. Так вот, возьмите и напишите статью, где вы пошагово со всеми нюансами опишите, как решить данную проблему. И просто в конце укажите, что вы занимаетесь рекламой, вот там, допустим, примеры нескольких ваших кейсов, и вы можете еще взять несколько проектов в этом месяце. Вот таким вот образом статья тоже отлично приносит клиентов, особенно если вы действительно понимаете запросы и понимаете более вашей целевой аудитории. Еще одна классная рубрика – это пошаговые экспертные инструкции. Допустим, вы работаете в сфере там, маркетинга, либо в сфере продаж, и вы понимаете, опять же, запросы вашей целевой аудитории. Дайте больше информации о том, какими сервисами люди могут пользоваться. Как они могут упростить свою работу, как они могут повысить результаты и так далее. Тем может быть огромное количество. Я вот недавно продумывал свой контент-план для своих социальных сетей и выписал как минимум 150 тем, которые вот мне пришли в голову, вот они очень очевидно, они лежат на поверхности. То есть 150 болей моей целевой аудитории, я понимаю сейчас. И вы, если, соответственно, подумаете, то сможете без проблем как минимум хотя бы 30-50 болей выписать. И на основе них просто делайте на каждую боль свою статью. Публикуйте на разных ресурсах и получайте большое количество трафика, обращений, заявок и, соответственно, продаж. И четвертая крутая рубрика, с которой нужно научиться правильно работать, это подхватывать хайповые темы. Допустим, что-то произошло где-то в социальных сетях, какое-то новое изменение, либо кто-то сделал какой-то вброс, кто-то сделал какое-то интересное событие. Вам нужно научиться эти события, во-первых, быстро на них реагировать, во-вторых, вам необходимо писать так, чтобы заинтересовать людей. Да? То есть вам нужно э, вовлекать в ваш текст для того, чтобы в комментариях было огромное количество людей, э, были различные мнения, обсуждения и так далее. И вот за счет этого вы сможете реально классно продвинуть себя. Ваша статья сможет набрать большое количество просмотров, вы сможете получить большое количество трафика и, соответственно, так же самое заявок. Так, способ номер три – это запуск таргетинга и продажи через нишевание и консультации. Давайте сначала разберем момент с консультациями. Как выглядит эта воронка? Допустим, вы запускаете рекламу в Фейсбуке, и человек приходит к вам либо на сайт, либо на чат-бота, либо пишет вам в WhatsApp. Он подтверждает свой интерес и хочет записаться на консультацию. И вот здесь маленький лайфхак для того, чтобы постоянно не стыковать время, да, вот не общаться с людьми напрямую, сразу вот на таком вводном этапе, я рекомендую вам использовать сервис Calendly. Он помогает круто автоматизировать э, бронирование время для данной консультации. Вот И работает таким образом, что вы связываете Calendly с вашим Google календарем и открываете просто некоторые слоты, когда вы готовы проводить эти консультации. Допустим, там только по вторникам и четвергам, там с 10 до 3. И человек просто выбирает подходящее ему время, бронирует. И все. То есть вам не нужно с человеком напрямую общаться, предлагать варианты времени и так далее. То есть это упрощает сильно работу. После этого, когда вы встречаетесь с человеком на консультации, ее вам необходимо проводить по такой структуре. Вначале вы разбираете ситуацию данного человека. То есть он вам рассказывает, какие у него есть боли, какие у него есть проблемы, что сейчас не получается и какие задачи он сейчас перед собой ставит. После этого вы понимаете, ваш ли это профиль, либо не ваш. Ну, если не ваш профиль, то я рекомендую сразу же человеку сказать, что, к сожалению, я не могу в этом плане помочь, потому что я не эксперт, да, вот конкретно в этом направлении, либо вот в том запросе, с которым вы пришли ко мне. Если же все окей, и клиент является вашей целевой аудиторией, то тогда необходимо дать ему пользу. Прямо во время консультации помогите человеку, хотя бы частично решить его проблему и поделитесь своим опытом. Расскажите, как бы вы изменили там вашу воронку продаж, да, как бы вы изменили его рекламу, как бы вы изменили его вообще подход там к маркетингу, либо к разработке, либо к продажам, в зависимости от того, на чем вы специализируетесь. Дайте человеку пользу, с которой он уйдет, и даже если он не обратится к вам сейчас, он применит ваши рекомендации, он получит результат, и у него сложится о вас приятное и правильное впечатление, и со временем он к вам вернется. Это всегда так работает. После того, как вы дали человеку пользу, презентуйте ваши кейсы, расскажите. А вот у меня был клиент с подобной ситуацией, вот смотрите, что мы с ним сделали, да, с каким запросом он пришел, что мы реализовали у него в проекте, какие результаты мы получили в итоге. И таким образом вы существенно повышаете доверие, вы человеку показываете, по сути, как он может из его точки А дойти в его точку Б. И в конце... После этого вы даете человеку предложение, вы обсуждаете работу, говорите, что «Ну вот смотрите, мы с вами сейчас обсудили вашу ситуацию, я предложил решение, давайте сейчас детализирую план, вот расскажу, что мы с вами можем сделать и сколько это будет для вас стоить». Ну и, соответственно, дайте человеку простую точку входа для того, чтобы он мог быстро принять решение, да, и вы, соответственно, начали с ним работать и показывать результат. Теперь пару моментов про нишевание. Что это такое? Нишевание – это то, когда вы работаете и фокусируетесь на двух-трех нишах. Согласитесь, гораздо круче, когда к вам приходит человек, допустим, который работает в сфере недвижимости, и вы говорите, о, классно, я как раз специализируюсь на вот сфере недвижимости, вот я как там маркетолог уже выстраивал там 10 воронок для ваших конкурентов, да, или для каких-то других компаний, которые работают в вашей же сфере. Или, допустим, я настраивал рекламу уже на подобные товары, либо услуги, да, вот в вашей ниши конкретно. Таким образом, вы создаете определенную экспертизу в определенной узкой нише. И вы постоянно эту экспертизу наращиваете. И к вам будут обращаться все более и более крупные заказчики из данной ниши. Это работает очень круто, я рекомендую вам более детально проанализировать свою работу, те проекты, с которыми вы работаете, понять в каких нишах и при каких задачах вы показываете наиболее классный результат и просто сфокусируйтесь вот именно на том, что у вас получается лучше всего. И это не уменьшит ваши результаты, не беспокойтесь, это только усилит ваши результаты. И через полгода-год вы уже будете получать реально классных больших заказчиков, большие чеки и все у вас будет хорошо. Так, Способ номер 4. Это экспертный блок. Это тот способ, который помогает максимально легко и максимально просто масштабироваться для того, чтобы получать больше клиентов, для того, чтобы увеличить свой средний чек. Я рекомендую вам в развитие блока инвестировать как минимум 5-10% вашего личного дохода. Таким образом, вы будете постоянно наращивать вашу подписную базу, за счет хорошего, качественного, экспертного контента вы будете ее подогревать, и у вас не будет отбоя от клиентов. Для вашего блога я рекомендую делать такой контент, который соответствует вот этим трем параметрам. То, что этот контент сложно найти в других источниках, то есть недостаточно просто загуглить и найти да, кучу материалов на данную тему. Второе, это то, что этот контент практически применим, то есть человек его может прочитать, и он сразу может понять, что ему сделать, какие изменения ему внедрить и как получить быстрее результат. И третий момент – это показывать вашу экспертность. Показывайте ваши кейсы, опять же, показывайте ваши отзывы, показывайте, как вы работаете. И таким образом вы шаг за шагом будете наращивать массу, у вас будет все больше клиентов, все выше средний чек. И опять же, через полгода-год вы уже будете чувствовать себя комфортно и вы уже не будете бегать за дешевыми заказами и хвататься за любую работу. И способ номер пять очень крутой способ, который вообще мало кто использует, но он дает очень крутые результаты. Это партнерская программа. Как это работает? Во-первых, вам необходимо создать партнерскую программу и прописать ее условия. Ниже под этим видео я приложу пример нашей партнерской программы. Вы сможете ознакомиться с теми условиями, которые мы предлагаем. Естественно, стать партнером, либо просто взять за основу то, что мы вот пишем там на нашем сайте. После того, как ваши условия готовы, вам необходимо сформировать базу да, потенциальных партнеров, которые вы будете в нее привлекать. И я вам рекомендую просто сформировать эту базу из тех людей, с которыми вы когда-либо работали, либо контактировали. Каждый день мы контактируем с огромным количеством людей, постоянно новые знакомства, новые специалисты, новые связи. Вы наверняка найдете не менее сотни человек, с которыми вы контактировали в рамках там, последнего года. И это те специалисты, которые работают в вашей нише либо в смежных нишах. Допустим, если вы таргетолог, вам будет лично запартнериться с маркетологами, либо же с веб-разработчиками, с дизайнерами и так далее. И вы можете сказать им, смотри, друг, у тебя есть клиенты, просто порекомендуй меня, если им будут потенциально интересны мои услуги, а за то, что они придут ко мне да, и заплатят мне деньги, закажут мои услуги, я заплачу тебе там 10-20% от э, суммы сделки. И таким же образом вы можете работать в обратную сторону. То есть, когда вы закончили цикл работ с вашим клиентом, вы можете передать его другому специалисту и также же само получить процент. Это отличный способ для дополнительного дохода и для бесперебойного потока новых клиентов. И если вы создадите сеть из 50-100 партнеров, то у вас будет бесперебойный поток входящего трафика и у вас будет выстраиваться очередь из клиентов. Еще один маленький лайфхак, для того, чтобы вы постоянно поддерживали связь с вашими партнерами, да, для того, чтобы они о вас не забывали, просто соберите их в рамках одного, допустим, телеграм-канала, где просто периодически публикуйте какие-то предложения, какой-то полезный контент и напоминайте о себе. Таким образом, вы будете постоянно напоминать о себе партнерам, и они будут вам приводить новых клиентов. Если это видео было вам полезно, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, а также посмотрите материалы в описании данного видео. Используйте эти способы, привлекайте больше клиентов и больше зарабатывайте. До встречи!